Одеваю кепку, поправляю волосы и снимаю подводку. И сзади батя на торсе. Че мы тут, блядь, решили? Че, все? Выходы один на один. Ебанашки. Выходы один на один с с центра. Два проигравших. Два проигравших. Два проигравших. Значит, три выигравших. Выигравших. Все, короче, давай. Выигравших, все, давай. Давай скидываем. Давай скинем. Блядь, выходит, чтобы видно было. Дракции, чипки мои, не знаю. Да. Камилю как раз. Да, вниз опусти вот, на начала, да, вот так, чтобы. Еще блядь, ниже все. Дистурбацию. Да вот она здесь. Скай. Это нам мы это равно не надо вставлять, мы 10 скидываемся. Так а как уставим, ебать? Шесть, Может, -то раз то Два, мышцы, три. Раз, два, три. Десяти подписчиков. Вот, а, через 7, раз первый. Через раз ножницы забола. Да. Раз, два, три. Раз, два, три. Сосать нахуй. Лузеры, нахуй. А ну что делали? Между собой. Раз, два, три. Последний. Раз, два, три. Сосать, я сам первый. Нахуй. Ой, я последний вообще. А я че? А я Камиль, предпоследний. Ты, короче, после Кузи. В воротах. Я третий. Говорим русский, блядь. А я на Все, давай, выхода один. Два выхода один на один. Все, поехали. Первый выход есть. Чего, это не выход, это О, стакан, да, Лучше а, дать дуракана, че, чем ебать, потом ебать, яйца убить. Второй выход пошел. Это хорошо. А? Следующий кто? Давай ты пошел. Вот видишь. Не, нихуя! о Хорошо! Второй выход пошел. На это теперь да? И блять, ничего Ни одного выхода нет! Я сейчас Да. Сами играет малой, он сразу будет проигравшим, <связано> это очевидно. Поэтому сегодня два проигравших, и он не выхода один на один оформляет. <связано> а он бьет пенальти. Давай выход. Где пенальти бей. Он на мужика хочет. Давай. Все, давай, он, он, он тогда потом будет пенальти бить. Вместо центра давай. <связано> Андердок не этот парень! Вы уверены, <связано> что он андерд? Этот рыжий может и раз положить свои яйца вам на лоб. Да ладно, пощадил. Что, надо ты... хотя бы Путочка. все 40 положить. Кря Кря Данис, да, Данис, Данис, тащи. Вытащил? Сам, сам. Вторую мы хотим, чтобы ты Решил просто так дать. Поиграться с ним. Вторую мы не пускай, чтобы не уебнул. Сейчас наиграем, смотри. Ебать, бачу, делаешь? Ты же можешь выйти, вниз, что то стоишь. Ну, за белый выходим. Ай, юмочка забила опять. А ты добра не говоришь. Я говорю, блядь, что-то креативное придумаешь, хуй забьем. Накати стопку. Че? Стопку накати. Стоп. Первая есть. Это пиздец, ты мне под левую Кати вот сюда больше, вправо. Хорошо. Ух ты! Хорошо пошла. А вы думали, тут... А вы думали, тут профессиональные футболисты собрались? Хорош. 42 проигравших. Такие не берутся, если попадаются. Вот она! Нихуя себе! Я вышел как киллер, закрыть рот этим сучкам. <сёк> Понимаете, это дистанция. На дистанции тут либо 9, либо мимо. Нахуй. Старый <сёк> доказывает свое дело. Они в нас не верили, но мы их потушили. Дэн самый красивый гол пока пропустил. <сёк> <сёк> самый, красивый самый красивый гол за всю. Это, <сёк> как это? это не девятки были. Ух, рыжий решил <свят> тоже в 9 побить. <свят> Тот самый дымовенок, которому что я, что я на, трубопровод начнет. почистил. Кто первый начинает? Начинай ты. Леонид пошел. Блять, там все время один фильм делает, а это выучить не может. Вот он, а вот он. Все, все, все нормально, порядке, все нормально. Давай, иди сюда. Да, вообще, все нормально. Иди, шнур, Еба. Умеете, могите просто. Такой, блядь, дурак залетел. Ну, 100% Деннаху. Аптоп. Да, я понимаю, я понимаю. Да, я знаю. Да аккуратно вместе с ним, да? Угу. Да. Так, да. да понятно. Я, я, ну, я, я тогда это все. Да я понял. Вы думаете, там, андердог, на этот парень пришел вырезать вас? Это Ой, это... осуждаю, нет Это такой... надо вырезать. Это надо вырезать. Нарезки Ладно, выходах я не силен. Я силен. Я играю, а не победу. Так, у меня очень хорошее настроение. Реально после девятки что-то загрязнелся и поймал. Ой, блядь. Лучше дать ка... Такой выход... Простака, блядь. Простока, блядь. Ну, надо... ну исполняй, все равно надо Исполни, хоть таких. Конечно, пару пару да. таких надо, надо да. себя набивать О. это. Я до себя не переживаю. Ай, чулочка. Давай, Левый решил от Леонид давай. Подстроить. Я Пошла! Пошла жара! Пиздец! Камиль, брат! Давай, иди! Я из кадра не должен выходить. Давай, иди! Ну, сука, блядь! Later... Андрап! У тебя два, да? Да. А если я еще побратский от него специально 4 про то я не виноват. Да <свес> <О! О! О! свес> <свес> Но до старого пирата далеко. Что <свес> много пиздит, тот Ладно, я много разговаривал. Судя на гайке, бойца, до свидания. Вот тебя, Вот Мог. Мог. Мог. Мог. Мог. Мог. Мог. Мог. Мог. Мог. Мог. Мог. ха ха Мог. Мог. Я тебя порежу на ой Порежу на кусочки видео Да <смех> Забор по-моему! Забор по-моему! Всё, пошли, следующий выход, Паша, народ. воротах. Ой-ой-ой-ой-ой! Ай да маэстро кузиньо! Ёбаный сын! Тот самый белок ему напёк голову, <смеш> и у него появились светлые мысли в голове. Сейчас пашка, паштет нахуй. <смешки> <смешки> паштет, блядь, <смешки> Дина, блядь. <смешки> Вратарь за белую линию не выходит. Да, ты охуел. Потом? За, за первую белую. Чего? Да. Вот, Нет, за первую белую. Все повторно за. Заебали его со своим юдом. Ой-ой-ой, рыжий маэстро, словно Кевин дебрюне. ай яй яй яй Все, назад вернулся, попытка сгорела. Пиздец, как я так провоплился. Ебать, я вообще не поворотливый, ты Черезка, блядь. Между-между хочешь. конечно. Ну. тишина. О! Все. Ни одного. Я говорю, у меня уже тоже что-то. Глаза, яйца бьются в мою голову Все уже, да, сделали? Да, да, да. Я еще прям простаков насую. Давай. Очко это когда 20... Сейчас просточка, да. Ну ты дитя простачков, ма. Да. Устань ну. ну, хрябла на, на, на линию ворота, не сразу встречай, я а. тоже вперед, убегай. Давай, вс. Надо а, а. попасть, да, давай. Тварь! <смех> куда ты делаешь, блядь? Куда, ебать, как я должен замечать до <смех> и Просто взял попытку, зашкварил, мало. И мимо идет, не трогай, мядь. за? Ну вот куда это? Ну это вообще, я даже догнать его не успею, блядь. И второй то же самое, блядь. Я его просто, блядь, просто так, давай, нахуй, два, нахуй. Я заебался тут. А да какие два, нахуй. Ну, блядь, Паша, это а вообще куда он дал там, блядь? Хоть бы по центру ты был. Сразу мне должно сделать. Давай я тебе сделаю, нормальную подачу Зачем ты так сильно сдавёшься, во-первых, я не понимаю Я сказал, да. два проигравших Он тебя хочет похоронить Я простака два забью и всё, простаки для меня это просто Какой забей, на ты тогда перебилал? Блядь, до линии бил Не считается, до линии удалил Чего? давай, бирай Это тебе штрафное, это одно яйцо а ты удар, блядь Сейчас я Кажется, тебя Давай Банк, мэй Давай, я снимаю Давай по новой, Миша, всё хуйня Вот так, и вот так вся жизнь Гузи в этом ударена да Тормози, блядь Вся жизнь Хорошо Кевин Дебрю не приехал. Сколько у тебя? Два. Сколько? У него не два, у него три. У него три? Пенальти он мне одну я. забил, уже. И, и потом еще кому-то. Кузи он забил, потому что. Три значит. Нет. А у тебя сколько трен? На мир? У меня два или три? Два. два. У тебя? Просто так и два, один нулевой навык. Да сука. Может не пенальти? богба Так бы